Друзья, всем привет! Сегодня у нас в программе прокачать вот это китайское перевое сверло. На ваших глазах буквально за пару минут его стоимость увеличится со 100 до 2000 рублей. Поэтому предлагаю посмотреть, что и как я с ним буду делать. Заранее спасибо за лайк и приятного просмотра. Thank you. Все, самоделка готова, пойдем тестировать. Вот такая насадка на шуруповерт для вязания проволоки у нас получилась. Подглядел я идею на иностранном сайте, на котором точно такую же штуку, но только в заводском исполнении, аж за 30 долларов продает, ну то есть около 2000 рублей. Хотя за 5 минут можно сделать точно такую же и не хуже заводского исполнения получится, а потратить придется 100 рублей 100 на дешманское перевое сверло. Ну и самое главное, то что штука действительно рабочая. Мне вот предстоит тут пролет загородить сеткой, и я обязательно воспользуюсь этой самоделкой. Жду от вас комментарии, как вам такая самоделка. На этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Желаю всем хорошего настроения. Всем пока!